Железные собаки как доход. Амбассадор проекта «Мой бизнес» Вячеслав Железников знает о мотобуксировщиках все. На производстве побывала наша съемочная группа. Расскажем и покажем, что предлагают северянам. Далее речь пойдет о транспорте, что вне сезона. При любой погоде он верный помощник и охотнику, и дачнику, и рыбаку. Мотобуксировщик пользуется заслуженной популярностью в поморе и не только. Производством железных собак в Архангельске занимается Вячеслав Железников. Предприниматель-амбассадор проекта «Мой бизнес». Участие в нем полезно не только для развития собственного дела, но и для популяризации предпринимательства в регионе в целом. Как Вячеслав пришел в бизнес и зачем ему статус амбассадора? Узнать все это мы отправились на встречу с ним в его мастерскую. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав, мы сегодня специально с Ирадой решили выйти из студии, чтобы посмотреть на ваших железных собак. Что это за машина и что вы еще помимо них делаете? Мы также помимо мотобуксировщиков делаем различные модули, пошивные аксессуары для закрытия агрегатов и каких-то узлов. Все делается тут и отправляется по всей России. А почему называется железная собака? Железная собака, соответственно, данная техника выполнена из металла. Соответственно, применяется железо. И в простонародье называют мотособакой, мотобукс, буксом. И, соответственно, мы назвали свою технику и свой клуб железная собака. А то, что Вячеслав с фамилией железников, это тоже как-то могло быть связано? Перекликается, наверное. Это тоже да, могло быть, быть связано и именем нарицательным. Вячеслав, расскажите, как вообще э, производство мотобуксировщиков стало вашим бизнесом? Почему именно эта сфера, неужели это так популярно вот в Поморе или даже в России, как вы говорите? Э, все началось это с 2014 года. Я отработал э, в трех э, компаниях, которые производят такие же мотобуксировщики. И в 2019 году мы с единомышленниками собрались и создали клуб владельцев мотобуксировщиков. Вячеслав, вы участвуете в проекте Агентства регионального развития «Амбассадоры бизнеса». Зачем вам нужно это участие и как посол бизнеса, что хотите этим сказать и как развить свой бизнес? Хотим региональный продукт вывести на федеральный уровень. И я уверен, что у меня с моей командой это получится. Ну, тем более, что э, шаги по развитию у вас довольно э, значимые и э, видные. Вы недавно переехали, расширились. Какие планы в дальнейшем? А, в дальнейшем мы сейчас подготавливаем сайт для экспорта. А, хотим попробовать свою продукцию продавать за рубежом и расширяться. И сегодня мы сможем с и рады оседлать вашу железную собаку. Да, конечно. Вячеслав, расскажите, как на мотособаке передвигаться и где она чаще всего используется? Мотобуксировщик – это альтернатива снегоходу. Мотобуксировщик может передвигаться по всем видам поверхности, как в зимний, весенний, летний, осенний период. Для него преград нету. Управлять можно буксировщиком, находясь в санях в лакушах и держаться непосредственно уже за руль. То есть управление примитивное в какую сторону необходимо повернуть в ту и отклоняете руль. То есть нам надо повернуть влево, руль отклоняем вправо. Так, А это что Одеваете? такое? Да. Это чка аварийной остановки на случай выпадения, либо самохода мотобуксировщика. То есть, То есть она одевается да? Да, на запястье, э, вдруг вы выпадете из сани, либо буксировщик от вас придется убежать. Поехали! Вячеслав, спасибо вам за сегодняшнее очень интересное интервью. И за бодрое утро, ну и развитие вашей компании. Спасибо. Приезжайте к нам еще. Let's mm go. -hmm.